Привет любители трейдинга, желающие зарабатывать своим умом. Это канал самообучения трейдингу. Сегодняшнее видео будет посвящено убыточной торговле, а точнее полтора дня убыточных сделок. Чтоб не складывалось впечатление, как на рынке все замечательно, и просто необходимо понимать, что есть разные фазы рынка, то есть разное поведение цены, для которого одна система подходит, а другая сливает. И плюс, конечно же, мы только учимся и наших ошибок хватает. А показателем прибыльной торговли на бирже является разница между плюсовыми и минусовыми днями, неделями, месяцами и даже годов. Но результат минусового торгового дня есть. Это опыт, который, применив в дальнейшем, сэкономит намного больше, чем ты потерял сегодня. Допустим, закрылся день в плюс. О чем мы думаем? Какой я молодец, завтра повторю. А если день-два закрылся в минус, мы начинаем думать, пересматривать свою стратегию, выискивать недочеты, слабости, как, например, спешка, нарушение своих рисков. И когда после такого дня ты по-настоящему осознал, тебя прямо озарило, в чем ты был неправ, вот он бесценный опыт, ты понимаешь, что это был отличный торговый день. После этих дней у меня уже припасены улучшения моей торговой системы, не я поделюсь в последующих видео, поэтому подписывайтесь, лайк, колокольчик. Будем прокачивать, не все поймут, второй гир.